Значит, я вам должна на 317 рублей. Масочки, я вам даю масок, с лихвой. Спасибо, до свидания. Рождите. Рождите. Спасибо, Рождите. до свидания. Рождите. Я Рождите. вам деньги... Вы а что делаете? Да, я вам деньги положила. Вы какое И имеете право отнимать? Вы понимаете, что вы рукоприкладством занимаетесь? Чека, я покупаю гражданские... Как без это так? Я уже имею косы, в руках товар. Косы, он уже мой по публичному договору. До покупки, вы Поэтому что, вы биоробот что ли? Забрать, уже все, товар мой в руках. Книгу жалобную сюда быстро мне. Жалобную пожалуйста, книгу. Пожалуйста, пожалуйста. Смотри, какая. Руками она свои руки распускает, а? Как твое Ой. имя, фамилия, отчество? Представься, пожалуйста, Виктория. Время, да, Фамилию, пожалуйста. У меня выбирайте. прекрасно, я зафиксировала. Вы понимаете, что вы сейчас уголовка? На уголовку эту тянет. И что? Я деньги вам деньги оставила. Это все. Не... Мы ваши деньги Женщина, не берем. Нет, нет, подождите, вы не понимаете. Быть сейчас идет чек. нарушение. Все, нет, все. Он, это у вас нарушение. нарушение. Вы мне чек не выдаете. Вы понимаете, что вы сейчас Мы вообще просто нарушили закон как-то обслуживаете? не обслуживаем. На каком основании? И что? А у вас есть полномочия меня принуждать? У нас есть а вы сейчас бюдерного сами бюдерного видели, бюджета. что оно без подписи? У, нас есть у вас есть. Это у вас. А вот и носите, пожалуйста. Вы приняли эту оферту. Без... Носите. Там в нем об обслуживании ничего не сказано, про маски. Что вы имеете право, Виктория, кого-то принуждать. Только попросить. Это, это что такое? Вы, вы сейчас мне, во-первых, руку вывихнули. У вас очень сильные руки. Я вас не трогала. Вы до... вас как вас это не тронули? вы хватанули меня за руку Я вас не трогала. Я вас за книгу. вот вы меня задели руку ну, и очень больно между ну, прочим ну, вы не имеете сей, права сей, сей, сей, сей. по публичному договору Какой товар от... уже мой вы нарушаете